Старому году на смену, новый торопится год. Радостные перемены, пусть он с собой принесет. Будет пусть легким и добрым, счастье прибавит, любви. И все желания, чтобы осуществились твои, чтобы приблизились цели, минимум стало проблем. Дней невезучих в неделе не было, чтобы совсем. Небо, пусть мирным и ясным, будет всегда над Тобой. И неизменно прекрасным миг каждый, прожитый Твой. С наступающим Новым Годом!